4! Короче, друзья, Саня сказал, и как говорится, Саня сделал. Мы идем сейчас на трибуну Б. Вот. Скажи мне, на Ахмате получится у тебя к нам заглянуть? Давай, на давай. Давай забили по рукам. Да. Как автограф-сессия прошла? Было тяжело, но я очень рад, что очень много людей пришло. Друзья, короче, мы сейчас находимся на передаче 12 игрок. Парни, всем привет! Наконец-то Серега и Василий у меня в гостях. Я трол, я думаю, будут такие да, моменты. Да. Я просто помолчу. Кроме Женя, как Кто при, э, принимал участие? А вот здесь как, прям мурашки. Вот особенно когда, боже Спартак, это вообще. автограф сел Саша Селихова в офисе Фратрии. Видел сколько народу да. Это только здесь, Я месте. думаю, сначала за билетом, с удовольствием мне время и внимание. Ну, я думаю, по-другому -по никак сегодня. Скажи, как твое здоровье? дороже хорошо. Я вижу уже там крутишь велосипеды, да, как-то у тебя уже. Ну да, уже такое. Интересное. уже больше на самом деле футбольного поля появляется в моих тренировках ногами И... уже играешь или еще не? Ну да, ну Тихонько. силу не прикладываю, потому что силу еще рано. Ребят, все пишите в комментариях, саш все по, так скажем, слова поддержки, потому что это все не ценят, они нам сами говорят о том, что им это важно. Согласись, это очень классно, это, да, влияет. Мы тебе тоже желаем здоровья, Сань, мы. Расписываем мячик, э, тут э, рассказов Ломовицкий, Максименко. Потом этот мяч будем разыгрывать среди наших подписчиков. Сейчас мы вам откроем небольшой секрет. Мы с Сашей уже давно, в принципе, разговаривали на эту тему. Мы хотим Сашу вытащить на нашу фанатскую трибуну. Хотя бы минут на 15, чтобы... Давай вместе шизить. Давай вместе гудеть, шизить, да. Спартак Москва. Скажи мне, на Ахмате получится у тебя к нам заглянуть на гонок? Давай, давай. Давай, забили по рукам. Да. Все, тогда мы тебя встретим да. а, на стадионе. С парнями погудишь, я думаю, все будет знатно. Желаем тебе сегодня выдержки. Самое главное, чтобы все успели получить автограф с тобой сфоткаться. Давай, братан. Спасибо. Все, ждем на Ахмате. Селик, вам до этого встречались где-то, нет? Нет, нет. Первый раз? Желаю трибуне, чтобы дальше так же успешно и красиво поддерживали, чтобы был классный перформанс. Гриеш, здорово. У Дневник фан смотришь? Конечно. Тебе расскажу, у твоего друга день рождения, ты его ему подписал, да, эту историю? Да. Ну что, да, скажи, братишка, поздравлять. Федь, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья и чтобы просто Взорвал все стадионы, абсолютно всех клубов. Что за Федя, Фидук что ли? Федух, ван лав, нет, это не тот. Ну что, мы добрались до конца очереди. Она начинается от эскалатора. Наверное, скоро уже на эскалаторе люди будут. Лить. Что за автографы? Джики и Ещенко. А у тебя? Лушаков, Игров, Гаврилов и Ещенко. Как давно стоите? Ну, уже час, а им Уже час? Да. Успеете, как думаете? Конечно, успеем. Что, что будете, что будете подписывать, Прямо на футболке? Нет. Шар чемпионский. Шайф чемпионский. А? чемпионский что у нас в самом разгаре автограф сессия Александра Селихова? Мы подписали свой мяч, который готовим для вас, друзья. Как только он будет полностью подписан, пока что здесь 4 автографа. Мы обязательно его разыграем, все делаем для вас. Но вы смотрите дальше наш выпуск. Хотя бы, они хотя бы честные. Микрофон включу. Друзья, короче, мы сейчас находимся на передаче «12 игрок». Сейчас вот мы уже пообщались почти. Сейчас Посмотрите, мы ссылку оставим. И кто бы мог подумать еще, наверное, полгода назад, да, что вы у нас будете в гостях. Однако вот, пожалуйста, ничего не бывает. Я позвонил Женьке Нагату. На Нашему брату, вы все его прекрасно помните, я говорю, Жень, типа, как ты на эту тему сможешь? Женька у нас такой творческий был человек. Я трое, я думаю, будут такие моменты. Да, да, да. Я просто помолчу. Кроме Жени Нагата, кто принимал участие у вас в, редак в редактуре вашего проекта? А далее, ну, вся эта история согласовывалась, так скажем. Мы дневник фаната, и мы показываем, как живет фанатизм в партаковский. Ну, давай поговорим о Паше. Было такое, да. На самом деле, на самом деле все было здорово, действительно, парни... Блин, угарно. Я желаю всего наилучшего проекту. Действительно, самый популярный проект фанатский. Пусть будет, и пусть действительно парни вас радуют и рассказывают то, что есть на секторе. А вы, В свою очередь смотрите передачу Макса, потому что он реально мы. Сейчас посмотрите, чтобы вы видели, как это все выглядит. Отнимали. У парней тут все очень серьезно. Светы, вспышки, компы, петлички. А, что-то вот, плазма висит, вообще какой-то бар себе построили, очень крутой этаж брудер называется, да. поэтому мы снимаем вот так вот, как сейчас, просто на одну камеру, а парни реально вкладывают свои силы, поэтому поддержите их, там, подпишитесь, поставьте лайки, там, лучше деньгами, да, вы собираете бабки? да, <свят> а мы не собираем, нам тоже забросить там, <свят> у вас карту свою. оставишь, ладно, номер телефона, ребят, ну сначала короче, манью. нам тоже что-нибудь забросьте, чтобы хотя бы, может, ну, ну, ладно, не сбрасывайте Пожалуйста, не бойтесь мяча, бля. Берите его кидайтесь на него, прыгайте, бля. Не жалейте его, ничего, бля. От одного отскочил, мяч он не побежал, другой, блядь. Не надо бояться. Бегунки есть, все есть. взять, поперлись вперед, блядь. Бля. А а а Наши парни, к сожалению, проигрывают. Принципе матч для них. Честно говоря, только вот один кадр успел снять, потому что сейчас уже лечу на стадион. Сейчас встретимся с Васей. Сегодня будет один прикольный сюрприз для вас, который вы, наверное, уже увидели. Короче, поперли. Я знаю, здесь мое место. На этой трибуне, рядом с тобой. Готов к тебе Короче, друзья, Саня сказал Как говорится, Саня сделал Мы идем сейчас на трибуну Б. Было тяжело, но... но Ты справился, да? да ты я очень рад, что очень много людей пришло Я даже, если честно, не ожидал Ты можешь он всем респект высказать, пожалуйста Всем большое спасибо, кто пришел Поддержал меня Там Много было слов Поддержки, моей травмы Было сказано мне это очень приятно и добавляет э, много положительных эмоций и сил не, кстати, вы грамотно делаете очень сильно слышали? это Саня сказал, поэтому все, мы уже заходим на на вышку еще даже Саню вообще никто не палит, короче, но сейчас будет бомба Че, ребят, готовы шизить? 3, 4 Москва не один с тобой! Брат, честно, как и ощущение вообще ну адреналин. адреналинчик, такой хороший. Я обещал, ты сделал, вопрос вообще никаких. Я думаю, больше не удалось. Пацан сказал, пацан На самом деле спасибо. Вам когда играешь, так не чувствуешь. Когда ты играешь, ты сконцентрированной на игре, ты все это время следишь, а вот здесь прям мурашки. вот Особенно когда. Боже Спартак, это вообще. Да, я мураш, даже мураш. ничего добавить не смогу, Дай 5 просто. Ты да? Давай. ребята, если тема зашла, Ставьте лайки, да, Конечно, подписывайтесь, подписывайтесь на, на его канал. инстаграм, на наш канал. На мой не нужно, на ваш... В будем вас радовать.